А ты часто в туриках катаешь? Я? Нет. Ну вот мы в это время прям часто катали. Часто, но... если ты будешь пробивать, блять, мы выиграем на изи этот турик, нахуй. Да, блять, у меня фуга уда заряжена. Блять, ты лучше, ты лучше ски. блять, себе. Нет, давай без тактик только. Давай едем, убиваем просто. Тактиками, с тактиками, Только, только, Да давай, ну на тактике не Да ты, это вы, сука, мне мешайте, мне меня все с парнями и играю со своими блять они меня слушают и все нормально едем хорошо все да командир вы меня сержи блять а если воды, вы меня начнете путать блядь, я такой я сука сразу начинаю сомневаться блять и нахуй давайте, давайте я просто постаю, убегать я. от него я на базе поставь давайте давай саню сольем чтобы у него шанс был что, один на один по одному будем против него выходить? Короче, давай Саню сливаем, потом меня и ты его убиваешь. Так, ну, честно, Тебя тяху пидор, блядь. Не расслабляй, блядь, я. Катите, блядь, два кайра сюда, семьсот сюда. Хорошо. Да, капитан. Блин, надо было. Я, я... я уже вижу, как он сука хуй, блядь. Сейчас у меня двушечка заряжается, подожди. Dash, dash, ну сейчас там... 8 секунд О май гад Какой же тут плоский бронелист, господи А сколько брони в корме у кавера? На... нахуй О май гад Чё ты не загорелся? Я охуел, блять Ух ты, тут у тебя такие два отверстия сзади Сочные, да? О, надо и с той стороны тоже <тал一下> сделать. <тал一下> Подожди. М -м -м -м. Интересно, где он? До соседки-то. Оо, 872. Это, это новая альфа. 872. Это представь, это Нифига себе. Ты, блядь, ты вообще слышишь, что я тебе. 6 втроем уже. Я зацелил, вдруг он там спрятался. Ой. Вон Ой, вон я тебя там. закрою, ты шотный, ты шотный, я тебя закрою. Я тебя закрою так, во. Во. Ты закрыл. Охуенно. Скиллово закрыл, как говорится. Так ты не знаешь, откуда он выйдет, правильно? выйдет, блядь. Ооо, он стал голубым, ну ваш аккаунт заблокируют? <связываешь> Реально? Что это за херня? <связываешь> <связываешь> В укрепе не блокируется это? А что тут блокирует? Саня, прости, я просто, ну, блядь, я не знал, потому что в укрепе не банят за то, что ты по своим стреляешь. Ну, что это за бред? Ну, чем отличается укреп от турика, я не понимаю. Братан, ты, я знаю, ты посмотришь это видео, ты простишь. Потому что я в WhatsApp скину по-любому ссылку на это видео. Я просто, ну, это так получилось, я не ради контента это делаю, это просто так получилось.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 я к вам вернусь. 15 минут получается. Это вы Это. Ля... Ёбан. Ёбан. Подожди, какие 15? Ты же сказал 2014. Это через час же. Через час. Да. Ну а у нас примерно каждые 15 минут. Нам... Или как? Гру... Нам из группы только нужно выйти, и, и все. Блять, ерот, я долб... Это просто пиздец, блядь. Пиздец. Какого хрена?